Всё, начинаем забросы отплыли мы нормальное расстояние вот так сейчас проверяем на наличие рыбы этот водоем Да что-то поменьше друзья тогда она будет более активно браться в этих местах то маленько ветер утих только маленько бороздим Ту же самую борозду И надо было кинуть вдоль солнцевой, солнцевой дорожки кинем, даже маленько перекинули, но ничего, ничего, абсолютно не вижу нифига, Вот сюда Должна быть там щучка Так Я, кстати, вчера еще сюда хотел приехать меня сманили на ошу на Ошу я одну поймал всего чурогайку грамм на 300 мы в четвером были Руська поймал короче трех Евген поймал одну Коля одну ну Руси повезло ему вообще никогда не везет ни на кого по крайней мере со мной как рыбачит он. Обычно он без рыбы остается, друзья. А тут ему просто повезло. И то ему бы не повезло, мы уже домой поехали. Я сказал пацаны, давайте сюда заедем. Это раз и два у меня воблер оторвался, я пока туда-сюда провозился, он вперед ушел и обловил место. Как бы он хрен чего поймал, друзья. Руся слышишь ли? Хрен бы ты чё поймал Потому что ты, блин Очень Как-то, блин, неправильно к рыбалке Относишься Не клюет, не клюет, но значит клюнет Надо же выдержание быть Рыбалка непредсказуемое дело Вот такие дела, ребята Тут на мели кто-то должен быть почти что Опять будем вылазить на технический перерыв. Надо лодку подкачать до сидушку. Блин, они все возле берега, походу, стоят. Это зацеп травы, блин, Пока у меня леска переплюнулась. Сейчас. Сейчас мы ее возьмем. Если она возьмется. Трава стоит. <звучит> да. В таких вот мелкотах она и стоит. Чурагаечка. Опять промазала, блядь. Она крутится вот в этом пятаке, блядь. Сейчас я вот так. Вот так вот ее сюда. Хоп! Мне главное угадать куда-нибудь. Ах ты, сука, сошла, блядь. Тройник неправильно. Зацепился за поводок. хорошая ребятки чурогайка хорошая грамм 400 точно 500 сейчас вот здесь Но я думаю вот в этом месте не стоит даже Хуево. Да? сейчас проверим вернулась она или нет волос Ну хотя зацепа не было. Хотя фиг знает, сколько ей надо этой щуки. цепанулась я ее прям видел прям под водой видал сейчас я ее выдерну сейчас я понял, какое надо манить Видели вы ее под водой? Я ее опять заметил. Грамм на 300. Небольшой карандаш. И вот скорость, когда я избавляю, она тогда это... Подскакивает. Сейчас. Вот здесь. Попробую так ходом протянуть. Вот здесь глубина... борьба блин борьба борьба хм, кто кого или она добьется того что я ее брошу вот она взял ах ты сука Была. Сука, а. Но это уже другая, друзья. Это уже другая, ребятки. Это крупнее. Да. Это уже борьба, бля. Настырная какая. Ну все, она, наверное, обкололась, ребятки. как Тоня жопкой книги я даже не понял куда она ушла в какое место она перешла там дождь идет куда ж ты моя щуканочка ушла мне ты, ай да, ко мне, жука, я тебя так хочу. Давай вот сюда. Стоя намного лучше работается. Я как бы это не сидя это. Блин, как же в него вода то набежала, а? даже не представляю, как. Промазала чурагайка, друзья. Только вот скинул первый вброс и она промазала Ты моя чурогачка льет. таких у нас не ходила. Минут на 15 дождю можно, но не затяжной, чтобы был. Потому что это будет жопа, если фон будет затяжной. Я промокну сильно и рыбачить будет потом некуда Комар поднимется. Эх, подруги, подруги. Мои подруги зубастые. Какие же вы зубастые. Кстати, зубы у них вообще старые. равно нас разворачивает. И это фигово, в выкинули кинули. где-то бралась давай берись берись моя хорошая берись вкусный воблер, давай а сковородка какая теплая ай-яй-яй а в ларета как холодно ой-ой-ой давай давай давай А -а -а. Но ты хитрожопая выдра! Фу. Зацеп травы, блядь, идет. Коблер у нас крючком был зацепился за поводок, но он расцепился. Вот так сейчас более нормально закинул. Так, ну теперь задние места будем прозванивать. Впереди мы прозвонили все. Теперь вот там, где у нас сошла она вот сюда забубеню. вытаскивали рыбку. Ай-яй-яй, какая туча! Ай-яй-яй! Ну, там вот должна быть тоже щупа. не обязана ребята да должно но не обязана ну-ка вот где у нас сорвалась оттуда на кину а -а. абсолютно а, -а. ну-ка вот сюда к берегу вот сюда сейчас день вот сюда вот так. Опа! Поворот лодки у нас херовый. Волной ребятишки сносит нас. Такой вот ветреный и поэтому в траву загубили ну половина конечно же она слетела Сейчас вот, вот в это окошко Так, ладно. Все, друзья, штиль начинается. Три чурогайки так и есть. Так. так ладно сейчас он туда упал удар был вяло вяло бралось просто вяло взялось блять не туда кинул Туда, где бралась, примерно туда. Еще был удар. Обалдеть, что за херня такая. Слабенько вообще, как будто бы просто врезается в нее и даже не хватает. Промазала, друзья. Небольшая трехсоточка. Трехсоточка промазала. Комары какие-то противные. Маленькие... Рыженькие, бля, кусаются так больно. сколько мальки спрыгнул значит там щучки не должно быть раз они на месте стоят думаю в этом месте у меня должна щука взяться притом при всем неплохая по крайней мере должно. Вот, сейчас проверим, есть ли вот. она тут или нет. Заброс-то дальний, блин. Вот в траву прямо уже попал. Блять, как жалко такой заброс травой, сука. Угу. Трава, блядская. Вон там плескается. Сейчас мы туда подтянемся. Сейчас. Ну как раз туда, где плесклось. ки два крикаша 8 муточек вот прям возле лодки друзья взялась возле лодки блин вот она 4 Красавица моя, роди моя, красавица моя, айда сюда. был то ли мне показалось блин но ну я по-моему траву взял точно траву взял сошла трава таким вот образом да комары атакуют блин надо застегнуться так вот хотя бы капюшон одень. руки то фиг с ним пускай грызут иглу укалывания делается задалбливать в лицо лезут руки отвлекаешь отмахивать где-то кто-то сыгранул так ладно отключим Бля. Много травы Вот такой вот Солнечный заход В облака Как андатру тащу Прикол, друзья Вон там ливень шпарит Сейчас сюда придет Ё-моё На берег надо быстрее Ай-яй-яй он там уже ливень. Ливень, ливень, линь, ливень. Там он вообще льет, блин, как из ведра. Я сначала подумал, это утки сваливают. ха, -ха нет. Это ливень. Хотя чем мне прятать спрятаться? или нет ой а тут все в елочках нафиг я наверное, не буду прятаться о какой дождь идет дождь Или спрятаться? Он меня махом промочит, блин. Камеру тоже. Как друзья ведем прямой репортаж из под На улице идет маленький дождик. Мы решили спрятаться. Вот, чуть-чуть. Так бы если бы мы не спрятались, мы бы совсем не намокли. Как бы это вот ничего, такие явления слишком часты, но у нас лодка не оказывается рядом с нами. Так что нам повезло, что мы находимся под этим зонтиком, поймали четыре щуки и сидим на кочках. Вот на таких кочках. Видите, вот вылез на кочке. Посидеть. Теперь начинается морозь Морозь, солнышко Вот смотрите, друзья Да, Солнце Все, это мы удачно вылезли Сейчас мы будем прозванивать Прозваниваем вот этот вот омут Здесь должно быть Немеренное количество щуки Массивно держаться В этих местах По сравнению с вот этим вот местом Вот это вот две радуги У нас вот видите, там-то узкое место, вот, по сравнению с этим, это узкое место. Вот, видите, здесь вообще широко, прям в два раза шире, и очень даже большое скопление щук ожидается. Но это все после мороси, видите, у нас тучка как бы уходит, друзья. Ой, уходит. Вот. Уходит вместе с дождем, ребятки. И вот в такую вот радугу это все превращается, друзьяшки. Ну все, давайте. Будем продолжать рыбалку. Рыболовные приключения с фишерман-хунтером. Оставайтесь, смотрите. Все. Чем, друзья, меня радует этот сегодняшний дождь? Нет, не тем, что я сегодня спрятался под лодку. А тем, что... Буквально вот-вот полезут подосиновики. Нынче мы ходили в грибы? Ну, буквально недели-полторы назад. Грибы есть, но они все как сухофрукты. Блин, опять в траву кинул. я моё Они все как сухофрукты. Их невозможно собирать. Они сухие. Сухие. Вот. А сейчас вот дождь пошел и должны грибочки начать расти хорошо интенсивно так что я рад этому дождю безумно рад задалбливает эта трава уже сока появляется друзья но радуга все больше становится сейчас вот здесь вот так вот сюда вот так кинем, ага, и вот так потянем, прям по солнышку. Может кто и тукнет? Так, ладно, сейчас вот. Вот этот вот заводюху. Но здесь уже больше килограмма должны быть экземпляры. Потому что тут такая узкая местность и травой все забито. И Они туда реже переходят из-за этой травы. Сейчас вот спутаем вот так все, друзья. Перепутаем вот это все дело. Утки вообще тут дофига, сами видели, и они здесь еще не шуганные ребятишки, ее еще никто не вспугнул, она меня даже не боится, ни во что не ставит, они даже не понимают, что это просто дядька пришел в разведку сюда, и их потом будет в казане жарить. Взялась, друзья, не знаю, возьму, нет ее.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 хе хе хе лапулечка, ты моя. Давай, короче, в люльку сейчас пойдем. Ну, уже достойный результат, это у меня тоже пятая чурожайка. И по всему, что я вам сказал, она... хочу хочу добавить, что она самая крупная. Вот. Ой, отдай мой тройник Монстрила. Монстр щук. Монстр Монстрила Ребята, если у вас есть сердце Помогите, пожалуйста, мне Продвинуть этот видос Сделайте, пожалуйста, максимальный репост Этих видеороликов Которые вы посмотрели Смотрите Вот, пожалуйста, помогите Мне нужно продвинуть канал Осталось 1400 часов до монетизации, друзья Вы, наверное, видите Я стараюсь, снимаю много видосов, но продвижения никакого нету. Без компьютера плохо монтаж делать. Ну, как, как получается, как получается, друзья. Ну а я с леса не вылажу, и с водоемов тоже не вылажу. Видосов у меня очень много. На канале я уже смотрел, у меня уже почти 1700 видеороликов, которые, ну, большинство закрытых, может, 400 открытых. Ладно, продолжаем рыбалку. А, блин, друзья, опять дождь пошел, короче, вообще бешеный, бешеный дождь. Я просто не понимаю, откуда? А, откуда, бля, да, наверное, с вот этой тучки, с вот этой. Короче, прячу камеру. Все, друзья, закончился дождь, будем спускаться на воду. Спускаемся на воду. Продолжаем рыбалку. Результат у нас 5 Ну Мы продолжаем. Посмотрим, что будет дальше. Промок, короче, вот так вот. И все. Промазала и попала второй раз. А, ушла, падла. Ушла. полки лужка была да зря я маленечко сбавил она и поэтому и сошла ребятки но зато адреналин блять, в траву кинул снять елочку надо я вообще, когда в елочку зацепляюсь, я стараюсь по-быстрому возвращаться и отцепить. Вот. Как-то так, ребятки. Уже на рыбалке часа четыре, наверное. М да. Как-то так, ребятки. Процесс, конечно, не из легких. Я жалею, что я плащ сегодня не взял. Я еще думал его взять. Потом думаю, нахер он мне нужен. И не стал брать. Так, переплывем дальше. Дальше он туда. Что-нибудь бабахнет, что-нибудь бабахнет. Проверяем, бабахнет или нет. Бля, запуталась маленько. Хоп, и пошел. Кто-то был, идет, кто-то идет, кто-то. Нихера, сразу же, друзья, сразу же, сразу же, бля. Сказал только бабахнет. И бабахнула. А, сука, стой, стой, стой, опа, есть. <свят> Шестая. Шестая, ребятки. Давайте, короче, ставьте лайки. Делитесь видосиком. Вот. Ах ты, блин, ну это вообще хорошо, блин, взялась. Прям вообще, вообще ништяк. Прям ноздри все испортились. Я же говорю бахнет, значит бахнет. Когда я сказал бахни, значит бахни У меня уже в пакете щук, видали сколько? 6 штук лежит. Нормально. За килограмма 4 есть, наверное. Ну не 4, но Три точно. Вот. Так, ладно. Бахнуло нормально. Грамотно бахнуло. Не дергайся, подруга, тебе уже и так хорошо. О, промазала, видели? Промазала прямо. Вот промазала, сейчас перекинем, друзья. Блять, не туда, не туда, блять, дохуя лески оставил. Тройник еще блин, за поводок путается. Так зацепляется. Сейчас мы его подмотаем по сине. И вот туда же бабахнем. Оп. Давай, давай, давай, давай. Бахни. Бахни давай. Бахай, подруга. Давай Ютубу. Контент новый. Показывай. По рыбалке. Давай, подруга, давай. Тебя же весь YouTube увидит. Сто просмотров будет, блядь, за два года. Давай, давай, давай, давай. Ну давай, ну пожалуйста, я тебя же сожрать хочу. Ой, вы меня так не пугайте в пакете, а, ребята, я ж, блядь, это дернулся. Мне ж страшно стало, ребята. Вот сюда вот кину. Оп. Давай. Вот сюда. Ага, ладно. Мне капшон на уши да плохо слышно. Может где плескается, я не слышу. Ну, капшон это у меня, конечно же, для защиты от комаров, чтобы не грызли. А он там утки плавает. Так. Давайте, щучки мои, хорошие мои подружки, мои зубастенькие. Давайте, берите щучечки. Кажется, я в траву бабахну. Точно, трава в двух местах была. Я с травой идет, бей. вся трава. Правильно, сейчас вот сюда вот так аккуратненько, хоп. Вот так бахнет. Так. Переплывем, ребятки, он туда подальше. Туда переплывем сейчас. Э, здесь глубина вообще ништяк, походу будет щука стоять. Тут походу и трешки, и пятерки должны быть щучки. Сейчас вот здесь проверим, что будет, не будет, непонятно. Так. Разверну, на жопы туда. Я думал, сошла, нет. Вот она сошла, красавица. Подруга, блядь. Сука. А там вон утка села. черок сел. Сука, как-то это... Слабину я ей дал, друзья. Я думал, она сошла. А она просто вниз пошла под лодку. И все. Вот слабину дала, она поэтому ушла. Ну а так, ничего, приятно ее потяну. Хорошо, она тащилась. вылезла щука у меня с пакета вот так, хоп Da-da-da Удар сошла сука, сошла, блять, туда же. Но она обкололась, друзья, она харкнула ее. Вот сюда сейчас кинем и вот тут потянем. Надо было даже ближе к берегу. Сейчас вот сюда вот ближе к берегу бабах, блядь, туда же попал. Вот, вот сюда хотел, надо было первый раз сюда кидать. Две подряд сошло, блядь, или три, три, друзья, три подряд сошло, охренеть, вот это неудача, Здесь бы без сходов, да их вообще бы можно было натаскать, нормально. Закат скоро пойдет. Давай оттуда сейчас что-нибудь вытащим. Бабахни сейчас, блять, видите? Только сказал бабахнет, бабахнула нахуй. Меня лучше не говорить бабахнет, нахуй, друзья, блять. Вот это бабахнула собака. Сейчас давай туда, вот так. Бабахни сейчас. Давай, давай, возьмись красиво, давай, ай да, на ютуб пойдем, давай, давай, давай, по щучьему велению по теменному хотению ловись щучечка моя сейчас, ловись, ловись большая, ловись, ловись большая, И... но это не обкололось, друзья, это не обкололось. Друзья, я вот думаю, может мне попробовать блесну поставить. Сейчас я быстренько воткну.